Рама до покраски вес 1217 грамм, посмотрим после того, как я ее зачищу полностью и будет еще один результат после того, как я ее покрашу. Краска металлик и два слоя лака. 4 часа работы и... Рама готова под покраску. Грунтовать не буду, буду скрывать праймером и красить в два цвета. Раму зашкурил. Вес получился 1206 грамм. Нам понадобятся для покраски рамы такие материалы. Лак двухкомпонентный, краска. У меня в данном случае будет два цвета: черный и красный. Растворитель 47. Потом, чтобы разводить краску и лак, акриловый растворитель. Грунт черный, я решил с баллончика использовать. Грунт для пластика. Праймер. Потом намордник. Укрывочная пленка. Если у вас какой-то бокс покрасочный есть, то в принципе укрывочная пленка вам не нужна. Я ей буду завешивать. Потолок, потому что он вот в таком состоянии, и тут может с него что-то посыпаться. Самый ответственный момент. Полтерная порезка. Логотипом или брендом вашего велосипеда. Перчатки, липкая салфетка, скотч малярный, ножи, наждачки. Использовал от 240 и до 600 по порядку, шкурилось все на мокрую а ну и скотч брайтом там потом со зеленым, таких труднодоступных местах очень классная штука. Все, вроде бы все. Ну естественно компрессор, краскопульт и стойка, чтобы повесить раму. Одна из самых важных деталей это краскопульт. Есть большие такие, а это миник, Им как раз удобно красить раму хорошо лежит в руке и можно подлезть в труднодоступные места. Самообклеена. Все места, куда может залететь краска с лаком и доставить проблем. Нужно заклеивать. Чем лучше обклеить, в общем, тем меньше потом будет проблем при сборке. С помощью укрывочной пленочки делаем вот такой себе навес, чтобы сверху ничего не сыпалось. Ну и в принципе оттуда тоже будет меньше пыли залетать. Это грунт для пластика. Он прозрачный, вообще никакого света не содержит. Далее открываем нашу краску и тщательно ее перемешиваем. Густоватая. Немного разбавлю. Для этого будем использовать растворитель. Вот такой вот акриловый расчинник. Добавим пистолет и сделаем пробную краску. какой-нибудь детальки. Это черный, но не просто черный, а черный металлик. Он такой с блесткой. Пистолет и дюза 1,2. Это самая большая. Что я нашел для этого формата пистолетов. Возможно, есть и больше, но вот так. Теперь точно хватит. Продолжаем перемешивать, заливаем и настраиваем факел. Ну и вообще в целом краскопульт нужно настроить перед покраской. Профики это уже делают там с закрытыми глазами, но я буду пользоваться этой штукой первый раз. Ну именно этой. Большими я красил. но Этот удобнее, кстати. Именно мелкие детальки какие-то красить намного легче. После нанесения первого слоя ждем 20 минут. И теперь нам нужно липкой салфеточкой поубирать опыл с рамы. И можно наносить второй слой. Первый слой я дал чуть-чуть больше. Потому что пистолет небольшой и толком я его там не регулировал. Поставил на среднее значение подачи материала и мне нравится. С результатом я доволен. Так, одной рукой, в общем, это делать не особо удобно. Выбираем плоторку и клеим логотип. Промежуточный результат вот такой Красный цвет плавно переходит в черный Металлик очень круто смотрится Блестки эти, мне нравится. Потом два слоя лака и все, рама готова Пусть сохнет Раму покрасил Цвет вот такой вот получился В принципе база легла отлично, но Лак был густой и пистолет Оставил большую шагрень. Пришлось раму зашкурить, полностью замотавать под полировку. Еще один косяк обнаружился: то что у меня нету с собой полировочной пасты. И купить ее тут особо негде. Заказывать в интернете, ждать 3 дня. Что не особо хотелось. Хочется побыстрее собрать байк и покататься уже на нем. Поэтому пришлось воспользоваться таким лайфхаком. Берем соду, любой крем для лица, для ног такую у вас есть. Смешиваем. Получается абразивная паста вот такая вот для полировки. Результат вот мне нравится. Все, начинаем полировать. А, ну и для этого понадобится полировочная машинка или как у меня в данном случае это насадка Форекла. Красная. Это в средней твердости она. Ну и шуруповерт. Лучше, конечно, иметь дрель или полировочную машинку. Ну, за неимением, будем использовать вот этот вот девайс. Все, рама отполирована. Результатом я более чем доволен. Стекло я её не полировал, ну такой средний глянец можно сказать, так что если у вас есть желание изменить дизайн своей рамы то это вполне можно сделать самому при определенных навыках и небольшом количестве инструментов